Всем привет на Зона Гейм и смотрите в этом выпуске. Что с Rainbow Six Mobile? Обновление для Andesemba и Rocket League. Несколько слов о Curric Street. В какой хоррор вы после выпуска начнете играть? Новая Королевская битва и другие мобильные игры. Зона Гейм. Канал о мобильных играх. Подпишись. Мобильный аналог Diablo. Игра Andesemba получила крупное обновление. Третий эпизод. Он включает в себя новые карты, квесты, боссов и разных персонажей, разнообразит игру, новый режим испытаний и обновления подземелья хаоса. Собственно, все то, о чем просили фанаты игры. Это придаст игре чуть больше сложности и позволит зарабатывать более ценные артефакты. В рамках своего седьмого сезона, Rocket League получил обновление. Как всегда, игроки получили новый контент, больше аркадных режимов и, как сегодня уже принято, добавили косметические наборы. Наконец, подправили меню и стало удобнее рассматривать график своих достижений. Для новичков добавили обучающий раздел, так как за семь сезонов. Чтобы подтянуться до результатов старичков, еще надо поднапречься. А черепашки только для Android доступен или для iOS тоже? Для всех платформ. Только нужна подписка на Netflix и есть кооперативный режим прохождения. В Индии представили свой взгляд на королевскую битву. Индус так называется новая мобильная игра, о которой впервые заговорили год назад. наконец нам есть на что посмотреть. Большие арены, как Вапекс, человекоподобные герои, как Вапекс, и визуальный стиль, как Вапекс. Ну, свежо, оригинально, но и эта игра найдет своих постояльцев. Будете играть? Мобильный игра Dead Steel преодолела планку в 5 миллионов загрузок. На этой игре понадобилось 4 года с момента своего появления в мобильных маркетах. До того, как появиться на смартфонах, игра была выпущена для консолей. И невероятно успех определил будущее проекта. Кто в нее еще не играл, то попробуйте взять на себя роль могучего бойца и следующий огромный замок, который всегда меняется, когда в него ходят. Вы... Выясните, что происходит на острове, истребляя сотни тысяч разных тварей. Игра красночитаем в себе смесь нескольких жанров, рогалик, экшен и платформер. Бери. Спасибо за видос, очень полезно, но жду Warzone Mobile. Мы все ждем. Вот-вот чит... должны добавить новые регионы для тестирования. Разработчики CarX Street Technologies выпустили очередное обновление для CarX Street. Обновление уже по традиции вносит ряд улучшений и оптимизацию. Добавили новый вариант управления – руль. Приборные панели украсили подсветкой и в клубных гонках улучшили реакцию соперников на игрока. Все это уже доступно на iOS. Что касается версии для Android, то все вышеупомянутое появится и на этой платформе тоже. А сама игра будет представлена игрокам в ближайшее время. В аркадной гоночной игре Kart Rider Rush Plus появятся новые машины. Разработчики объявили о сотрудничестве со всемирно известным Брэдом Макларен, что позволяет добавить в игру немалую порцию спортивных автомобилей. Сама же по себе игра веселая, разнообразная и создана для тех, кто устал от тяжелых проектов и просто хочет спокойно и непринужденно провести время за интересной мобильной игрой. Как по мне, азарт там еще ого-го. Попробуйте поиграть. Прошу, побольше роликов. Делаем все возможное. Разработчики движка Unity решили напомнить о себе и заявить всему миру, что их разработка не уступает возможностям Unreal Engine. И на их базе также можно делать офигенные проекты. И представили технодемку с графическими возможностями, которую уже сейчас можно установить на свои мощные устройства. В центре внимания источники света. Смотрится все прекрасно. Детализация на максимальных устройствах также впечатляет. Правда, местами подвагивает. Ну что вы напишите по этому поводу в комментариях? Релиз Case 2 Animatronics Horror для Android состоялся в 2022 году, а вот для iOS она вышла только сейчас. И все же, если хотите поиграть в хоррор консольного качества, то знакомьтесь с проектом. Столкнитесь с жуткими аниматрониками из парка развлечений. Как и всегда, в подобных проектах нам требуется выжить любой ценой. Поэтому не забываем вовремя прятаться, двигаться бесшумно и быть очень внимательными спрашивайте, что там у нас по Rainbow Six Mobile, есть ли какая-нибудь информация? Прикол в том, что этим же вопросом задаются во всем мире. 20 декабря разработчики поздравили всех с предстоящими праздниками и пропали. Ни одной новости, вообще ничего. Игроки подняли бой в Твиттере, Фейсбуке. Правда, разок один из авторов на вопрос, куда вы пропали, отправил гифку с разводящего руками мужчины. Вот и что это? Долгое молчание перед громким релизом? К сожалению, это все самые интересные новости из мира мобильных игр. Надеюсь, к следующему выпуску появятся новости про мобильную NFS и Racing Master. Мне кажется, что они бухают с разработчиком Rainbow Six Mobile, ибо я уже не знаю, что тут думать. Всем пока!